Ображаю, что сейчас будет? Всем привет, друзья. Меня зовут Любовь Корбачева. и Я хочу сейчас поговорить с теми, кто без работы, у кого маленькая пенсия, у кого кредиты. А... кто зарабатывает очень мало, но очень хочет себе накопить денег. Так вот, скажите мне, вы согласны на пенсию 8-12 тысяч? Ну, некоторые, может быть, начислят 15, 18, 20. И вот ответьте мне, вы сможете прожить достойно на эти деньги, даже если в магазинах все растет по, по космическим космическим процентам космические цены, если вы не сколотили себе состояние там, но если бы вы сколотили состояние, конечно бы вы бы не зарабатывали уже бы и не работали. Если вы не сдаете квартиру в аренду. Так вот, каждый из нас, в том числе и я, хватаемся за каждую соломинку, чтобы прожить, не прожить, а просто выжить. Заработать, помочь детям. У каждого сейчас второго. Кредиты, ипотеки. И вот найти... Надо сейчас такую зарплату, чтобы жить достойно. Не работать по 10-12 часов. А чтобы... Ну вот такую, чтобы по 2-3 часа, ну 4 часа. На что? Накопить, вот кто хочет накопить денег. Вот, например, к весне. Сейчас вот на носу Новый год. Многие, наверное, задумываются о том, чтобы, чтобы кому-то что-то подарить. А денег не хватает. Вот. Раньше делали всегда подарки. Сейчас уже дожили до того, что мы не знаем даже, что себе накрыть на стол. Ну, давайте подумаем, а В следующем 2021 году, дай, дай нам Бог всем здоровья, время сейчас быстро летит, и я хочу сказать, что если у вас мало денег, маленькая пенсия, и вот нам кажется, что мы летим уже под откос, все, кончено, и не знаем, что делать, с чего начать. А так хочется накопить, я вот очень хочу накопить на квартиру, так как я тоже из-за кредитов улетела, осталась без жилья. У меня есть жилье, но я сделала его на внука. Но вот внук подрастет, а куда потом я. И вот и я решила еще накопить себе на жилье. Пока у меня есть здоровье, пока я еще подрабатываю у некоторых есть мечта закрыть быстрее кредиты потому что так они уже надеяли так уже выкачивают нервы и все остальное ипотеки помочь заплатить ипотеку детям чтобы дети спокойно жили и работали у нас у каждого есть своя уникальная мечта и не одна съездить на море путешествовать да у кого что, кто-то хочет купить себе шикарную шубу, кто-кому-то хочется купить мотоцикл, кому-то машину, кому-то что-то, кому-то лодку моторную на рыбалку ездить, много, у каждого своя жизнь, и мы все представляем Ту жизнь, которой бы хотелось жить, а не ту жизнь, в которой мы живем. Сейчас в интернете много всяких вакансий, много всяких предложений. Но как выбрать ту, где не лохануться? Выбрать там, чтобы начать зарабатывать на пассиве. Я не говорю без вложений. Без вложений это вам не сюда. И как я уже сказала, вакансий много, компаний много, выбор большой. Как не попасть на лохотрон? Ведь слышали уже многие, кто еще не в интернете и в интернет не идут, все говорят, там лохотрон, там ничего не зарабатывают. И люди не верят в заработок в интернете. Как найти спонсора, как найти ту команду, который бы тебе вот каждую прям минуту помог, поддержал в любую минуту? Как начать зарабатывать? Как накопить денег? Хотя бы накопить денег на пассиве. А если понравится то и начинать приглашать своих знакомых и друзей. Если вы в интернете только-только и зашли еще, и ищете что-то для себя, если вы еще не гений компьютера, вы плохо разбираетесь в интернете, чтобы зарабатывать, не надо быть гением. Но я вам сейчас хочу предложить... Один вариант, который выбрала я. Сейчас вот я переключусь. И вам буду показывать, что выбрала я. И что предлагаю вам я. Как начать зарабатывать на пассиве. Как заработать себе к следующему году, к весне. На отпуск. Хотя бы на отпуск. И как заработать... Как накопить себе денег на квартиру? Как накопить себе денег на машину? У каждого свое желание. Все. Дальше поехали. Ну и так, продолжим. Вы сейчас находитесь на сайте клуба Рой Клуба. И видите здесь два названия призм и умми. Вы, наверное, уже слышали что люди сейчас, многие зарабатывают на криптовалютах. И это доступно каждому. Поэтому люди объединяются и зарабатывают в Ройклубе на инвестиции в криптовалюту Уми. Юми. Юми – это единственная криптовалюта Ройклуба со смарт-контрактом в совместной добыче Монет с пассивным доходом до 40% от положений месяц на пассиве. А еще повышенные бонусы. У каждого участника Рой-клуба криптовалюта растет прямо на кошельке и примножается. Для того чтобы узнать, как это работает, нужно узнать, что такое Юми. Юми – это единственная монета со смарт-контрактом для совместного стейкинга, добычи новых монет. Монета позволяет совершать мгновенные, бесплатные и безопасные переводы, то есть без комиссий и посредников. Технология стейкинга позволяет держателям монеты приумножать. Но слова некоторым может быть непонятно, что такое стейкинг, что такое Вообще все это. Но если кому это непонятно, вы можете задать мне лично при встрече. Сейчас пробежимся немножечко по сайту Рой Клуба. И я вам покажу. Вот смотрите, участника клуба меньше думают о базовых потребностях, тратя время на ресурсы, на важные для мира вещи. Вот здесь видите, циферки бегут, вводят это каждый день, вводят 3 уми, 60 4 уми, это вот люди заводят сюда денежки так, сейчас мы еще пройдемся вот здесь по сайту так 18 стран сообщества уже объединилось. Работает 24 месяца, вот буквально на днях. Отмечали двухлетие сообщества. Я почему-то не открывается все, потому что это слабый интернет, поэтому не открывается. Так, ну вот, когда зайдете на сайт, вот здесь вот сразу видимо, на, сам, на самом сайте видно калькулятор. Вот давайте посмотрим, рассчитаем рост. Вот если даже здесь вот 1000 рублей, да, вводите 1000 рублей. Вот здесь вот такой кружочек можно вот ввести и показать, сколько здесь мы заводим денег и сколько здесь промножается. Вот дайте, так вот мы давайте заведем. Вот так вот. Уже вот так давайте просто 10 тысяч заведем. 10 тысяч. 10 тысяч вот рублей, да? Единоразово. Через 10 месяцев у вас уже будет накоплено с 10 тысяч через 10 месяцев 114 тысяч 72 рубля 64 копейки. Это единоразово просто положил и ничего не делаешь. Вот такие денежки накопятся у вас через 10 месяцев в криптовалюте юми. А если мы будем ежемесячно вкладывать? Так, давайте поменяем здесь. Ежемесячно. Вот так сделаем, да? Ежемесячно. Вот, вводя ввели 10 тысяч через 10 месяцев. Так, в юме это, видите, 10 тысяч. В юме это 136, 136, 82 юм Это один юм равен одному доллару пока. Но с временем, значит, юм будет. Немножко дороже. 10 тысяч вы положили, через 10 месяцев вы снимаете 390. Вам стейкинг принесет 398 648 рублей. В рублях. Вот. 6, 2, 68, умный, 490. Восемь тысяч получите шестьсот сорок восемь рублей. Так, а теперь зайдем, давайте э, в клуб, сам в клуб. Вот появилось, увидите, призм и Юми. Юми рост до сорока процентов в месяц, Юми призма до десяти процентов в месяц. 9 уровней партнерские бонусы, если вы зайдете компанию Просто пока положите и будете копить. Если вам захочется еще заработать больше, то есть 9 уровня партнерская программа. Нет риска потерять криптовалюту. Лидеров у нас уже в компании 7705 человек. Участников 240 026 человек. Офисов 38, офисов по всему миру. Выплачено 15 миллионов в долларах, 15 миллионов долларов в криптовалюте 18 стран и два года уже мы работаем так сейчас мы зайдем в мой кабинет я вам еще подробно напишу как как заходить как регистрироваться я обязательно вам покажу нажала не на то выскочила Так, очень плохо, когда нисенький интернет очень плохой. Так. Войти. Это я ввела код. Это при регистрации код дается. И сейчас мы с вами... Вот в личный кабинет. В личный кабинет. Так, вот, все, зашли в личный кабинет. Здесь вот видите, уже показано курс Оми 1 доллар и процент стейкинга 0,88% в день. Так, в призму я не ложила денежки. Пока в Юми. Вот мои деньги 4705, вот видите, капают денежки, вот они, 47054 ОСД. Ну вот я поставила цель, так вот для отметки просто мне хочется купить новый ноутбук, и поставила я в, это в... в... в долларах, вот, чтоб 1000 долларов, но ну, через 9 месяцев доллар может вырастет, может упадет, я не знаю. Но если поднимется, то тоже это уже неплохо. То я, значит, тысяча долларов, я если сейчас доллар, это примерно 75 рублей, то это будет 75 тысяч, если он также останется. Если он будет 80 рублей, значит, будет, будет 80 тысяч. Через 9 месяцев. Давайте теперь я покажу, вот как можно заработать вам, например, на квартиру. Давайте покажу, как работать на квартиру. Квартира. Квартира. Вносим сумму. Какую вот вы хотите квартиру. Если очень хорошую, шикарную квартиру, давайте ну на 5 миллионов. Так, на 5 миллионов сделаем. Это не очень шикарная квартира, но все-таки такая квартира. И вот, если есть возможность, конечно, если есть деньги, то вот, 963 939 это ВОЗ, мне проще сделать, знаете, давайте, в рублях, 5 миллионов, это в рублях. В рублях, вот, получается 963 939 рублей, если за такая вот сумма есть, и на, за три месяца вы уже заработаете 5 миллионов с 963 тысяч 939 рублей. Ну, а так как у нас денег таких, наверное, нет, давайте попробуем, поменяем. Ну, вот 2 года 24 месяца. За 24 месяца. Смотрите. За 2 года ежемесячное пополнение... Вкладывая всего 2129 рублей 63 копейки за 2 года, вы... стейкинг вам даст 4 989 841 рубль. Осталось накопить, вот смотрите, 4 999 952 94 копейки. Вот так. Ну вот если... Давайте поменьше сделаем. Вот на полтора миллиона, да? На полтора миллиона. Ну, самая такая вот дешевенькая однокомнатная квартира, значит. И мы не на три месяца, конечно, сделаем. Я вот считала на 18 месяцев, на полтора года. На полтора года. так, еще ноль тут добавить надо. Вот, полтора миллиона. 18 месяцев, ровно полтора года. За полтора года, вкладывая ежемесячно по 3105 рублей, у меня будет в кармане полтора миллиона. Если, если даже нет таких денег, если пенсия маленькая, и хотя бы мы будем влаживать... Так, ну, пускай бы полтора рубля даже, по полторы тысячи, друзья это на 21 месяц это где-то даже двух лет не пройдет 24 месяца 21 месяц а если мы будем вкладывать по 2 по 2000 по 2000 20 месяцев а если вот на 18 сейчас мы поменяем на 8 на полтора года если нам надо скорее скорее прям время не терпеть нам хочется все-таки. Вот 3105. Ну, еще если труп вот прям приспичило, то мы сделаем вам, ну, давайте, грубо говоря, миллион. Вот миллион заработать, да? Миллион. Миллион. Так, это что-то я меняю тут. 30, на 18 месяцев 18 вот по 2000 по 2100 вкладывать стейкинг даст 962 685 рублей за полтора всего месяца а теперь сравним. берете вы миллион кредит ипотеку поскольку там процентов 20 даже по 20 процентов меньше там нету Но, предположим, пусть даже там по 12 процентов сколько у вас там переплата идет и сколько будете вы лет платить лет сколько вы будете платить лет не месяцев а несколько лет вот так вот друзья самое главное я вам рассказала сейчас вот два раза я вводила, <coughs> буду вводить еще, сумма пополнения 42 УМИ, 31, 42 доллара. Бонусов нет, так как нет рефералов, доход от использования сервиса 474. Рефералов нет, так, вот. Выплаты мне пока не нужны. Вот так вот. Бела вот я денежки. Вот эта комиссия берется, да. И когда вклад, вкладываешь, значит берется, э, компания берет комиссию. Но она небольшая. Вот у меня общая сумма 38,07. Это в долларах. 38 долларов. Так, и последний раз вот я ввела 22 ноября, а сегодня у нас Давайте посмотрим. Сегодня 11 декабря. Ну, вот по дням считать, если где-то. два ну, месяц еще не прошло. Три недели прошло. Еще надо 10 дней. И у меня набежало... Так, минуточку. 38. А здесь у меня уже 47. 47. Ой, где же? 47,05. Вот циферки бегут каждый день. И чем каждый месяц, вот вы считаете, у меня сначала я положила, у меня бежали вот с этой суммы, с 20. Естественно, оно было тише. И чем больше здесь деньги добавляются, когда ежемесячно добавляются, и, естественно, циферки у нас уже будут бежать быстрее. Намного быстрее. И вот чем больше сумма, естественно, и тем больше мы зарабатываем. Все, если есть еще какие-то вопросы, обязательно мне пишите в личку. Мы с вами все обсудим. Все, я на этом пока заканчиваю. И всем. Здоровья, всем удачи и всем пока-пока. Подписывайтесь на мой канал, задавайте, в общем, вопросы, пишите. Давайте будем копить денежки, инвестировать, зарабатывать. Что еще хочу сказать? Значит, если заходите зарабатывать, то значит... Будем приглашать. Здесь есть школа. Школа. Отличная очень школа. Пошаговое движение. Здесь за все, за все выполненные задания даже Ройклуб еще оплачивает. Даже оплачивает задания за то, что вы делаете в ВКонтакте, в социальных сетях посты. Еще много-много чего. Все, теперь я заканчиваю. Всем пока-пока. В это невозможно поверить.